Привет, в сегодняшнем ролике ты узнаешь, как создать кошелек в криптовалюте eGOLD, для этого спуститесь в описание к этому видеоролику, который сейчас смотрите. Там найдете строчку «Получить кошелек eGOLD можно тут» и переходим на этот сайт. Дальше у нас открывается такая страница, где нужно нажать на такую кнопку, если на нее навести, то появляется надпись создать кошелек, именно на нее и нажимаем, и мы видим что происходит создание кошелька и вот он уже создался у нас отображается информация с номером кошелька и его закрытый ключ, ни в коем случае не копируйте вот так, потому что символов очень много и что-нибудь можно пропустить, для того чтобы скопировать закрытый ключ, нужно нажать на символ копировать вот мы нажимаем, видим у нас все выделилось и все скопировалось вот мы видим весь закрытый ключ он тут скопирован мы эти данные сохраняем в надежном месте и обязательно читаем информацию которая тут описана она очень важна и не будет лишней и теперь все кошелек у нас создан вот мы можем в него зайти вот наш закрытый ключ мы переходим в свой кошелек и видим что зайти не можем на этом этапе у многих людей уже начинается в голове какой-то диссонанс и они думают что что-то сделали не так или что система в целом вообще не работает на самом деле все нормально нужно подождать некоторое время обычно это занимает где-то около минуты наш кошелек должен быть зарегистрирован в системе, то есть от момента создания до регистрации его в системе проходит определенный промежуток времени, который занимает не более чем две минуты, на моей памяти по крайней мере так было. Мы снова пробуем войти и вот все у нас получилось, мы попали в свой кошелек, вот мы видим наш баланс и вот мы видим уже идет майнинг монет, все в реальном времени и монеты потихонечку капают к нам на баланс. Что нужно сделать первоочередное, вот как только вы попали в свой кошелек, первым делом я вам рекомендую сменить закрытый ключ, да в криптовалюте и голд есть такая прекрасная возможность смена закрытого ключа. Ключа. это если вдруг вы где-нибудь засветите свой текущий приватный ключ, то вы сможете его с легкостью и быстро поменять. Чего нельзя сделать ни в какой другой криптовалюте, а на моей памяти, ну как минимум из тех, которыми я пользовался. Нажимаем на вот этот значок, где нарисован ключ, сменить закрытый ключ. Теперь нужно поводить по экрану в этой области, где нам указано вверх, вниз, справа, влево круговыми движениями, без разницы вообще какими, главное, чтобы полоска сверху заполнилась до процентов и теперь нам пишут что создание закрытого ключа займет до 10 минут на моей памяти это время тоже значительно меньше и действие все это занимает не более чем одну минуту ну по крайней мере у меня возможно от мощности устройства на котором вы это делаете это все происходит или быстрее или медленнее вот сейчас у нас выскакивало уведомление что страница не отвечает но мы тут видим что кружочки двигаются а значит все нормально и вот секунды на секунду у нас все появится да вот мы видим что снизу опять описание после изменения закрытого ключа старый закрытый ключ перестанет работать и его будет невозможно восстановить поэтому перед сменой текущего закрытого ключа сохраните новый закрытый ключ он находится выше этой надписи а вот это все тоже обязательно читаем и чтобы получить новый закрытый ключ который будет действовать после смены а нам надо подтвердить это действие старым закрытым ключом который нам дали при создании а новый закрытый ключ мы копируем и сохраняем надежное место теперь нажимаем вот эту кнопку которая подписана сменить закрытый ключ и у нас появляется на экране галочка все действие совершено все получилось и баланс у нас 0 монет вот эти три монеты как раз таки Даются для того, чтобы сменить закрытый ключ. Если вы все эти действия сделали, то в первом комментарии он будет закрепленный к данному видеоролику. В первом комментарии для вас я ставлю информацию. Как получить бонусные монеты совершенно бесплатно. Вот на свой вновь созданный кошелек. Если вы его создали и сменили закрытый ключ, то спускайтесь в комментарии и в первом закрепленном вы получите полную инструкцию о том, как получить первые подарочные монеты и e gold. А на этом все.